Вот так мы работаем, сейчас вот видите еще не закончено без маяков, видите как мы камушки наложили, сверху наклали и потом будет штукатуриться. Здесь наши ребята заканчивают подпорную стену, собираются на кофе, так что здесь Паскаль делает полукруг, Ну и вот, там столы, на которых мы обрабатываем камни, а здесь наши труды уже, вот так мы трудимся.